Представляем вашему вниманию крепеж настенный металлический для огнетушителей ОП-8 и ОП-9. Согласно норм пожарной безопасности, огнетушители должны или вешаться на стену с помощью крепежей, или ставиться на пол на специальные подставки. Данный крепеж является настенным и предназначен для огнетушителей порошковых ОП-8 и op 9 Изготовлен крепеж из металла толщиной 0,5 мм, имеет два отверстия для фиксации на стене.